Хочется понять, как же все-таки интерпретировать перевернутые руны? С противоположным знаком. Но вот Не всегда это так... Во-первых, ваших... почему мы с вами не проходим положение перевернутых рун. во-вторых, оно всегда мантическое, то есть оно в сознание не вписывается, не предполагается, что руны будут перевернуты с одной стороны, а с другой стороны всегда перевернутую руну надо рассматривать в контексте вопроса, в контексте рун, который находится рядом, а это огромнейшее количество вариантов. В данном случае связь мира, то есть ту информацию, которую он несет и руна, которая на него выпала. Например, если перевернутая буньё попадает на уровень хель, Перевернутая агунь, это как бы приори, это отсутствие счастья, то есть отсутствие радости, отсутствие целостности. Но попавший на уровень Хейна, мы можем ее как интерпретировать? Что самый худший вариант в этом раскладе, это отсутствие целостности, но он не случится, если ты, например, да, то есть в данном случае ты никогда не будешь огорчен ситуацией, она тебе в любом случае понравится, если ты ничего не будешь делать. Перевернутая уни попала на уровень хей, но она попала, например, на уровень Мидгарда, на уровень комментарий текущей ситуации, та же перевернутая уни. Как мы можем ее интерпретировать? Сейчас ты недоволен, Твоя, Твое состояние сейчас, ты недоволен, ты не радостен, ты не целостен, отсюда и вопрос твой. Твой вопрос субъективен сейчас, говорят боги. Ты, если и сможешь увидеть всю ситуацию, то потом не сейчас. Сейчас вот она для тебя, для недовольного <как> такая. Понимаете? Да. Или, например, та же перевернутая вуня попала на уровень Мусперхева, импульс к изменению ситуации. Тогда получается совсем третий расклад. Нам расклад говорит, и миры говорят о том, разозлись, говорят они. Чтобы изменить эту ситуацию, ты должен разозлиться, ты должен разбалансировать, ты должен выйти из состояния равновесия. Потому что пока ты вот в этом всём состоянии, импульса и толчка не будет, ты ждешь его извне, а надо ждать изнутри, понятно? понятно. Вот, вот так вот и интерпретировать. Все зависит от того, опять же, от контекста вопроса. Иногда перевернутая руна, значит еще, еще и лучшее качество несет, чем руна прямая. Да? Например, та же туризис. Ну Вот она получилась в перевернутом контексте. Да? Что мы здесь видим? Ярость, решимость, отсутствие. Ярости, решимости, мягкость, податливость. И в контексте вопроса получается, что перевернутая туристов, она говорит мягкая ситуация, податливая ситуация. Или ты мягкий податливый, или кто-то на кого ты спрашиваешь. Он нерешительный, мягкий, податливый. Это же совсем разные контексты. Поэтому всегда в контексте. И не могу я вам сказать, мне это будет неправильно, я буду выступать в качестве жица, если буду вам сразу говорить, прямая значит то-то, а перевернутая значит то-то. Чем я буду отличаться тогда от этих гадал, которые заплорили информацию различными разными умными историями. Если я вам когда-нибудь такое скажу, да, встаньте и скажите, Ксения Евгеньевна, вот вы сейчас сами себя Опровергаете. Я скажу, Дмитрий абсолютно правы. А я встану и скажу, я заканчиваю свою преподавательскую деятельность, потому что мои ученики превзошли меня же. Тогда можно еще вопрос. Андист, который попал в Анахейм. Ведь ангист хорошая. Да. Значит, не попала перевернутой перевернутый в Анахейм. То есть перевернутый в Анахеме, говорит, если ты оставишься так, как есть, то защиты не будет. То есть mm -hmm. ты останешься незащищен. Вот вывод, который говорит Ванахем, да, вот защиты у тебя не будет. Но будет, очевидно, что-то другое. В Асгарде какая-то руна, в какая-то руна. А в Асгарде интереснее другой перевернутый э, лагус. Ты лишишься потока, ты не просто не будешь защищен, но при таком раскладе, если ты совсем ничего не будешь делать, боги не смогут тебя поддерживать. Ты лишишься потока, какого-то потока сил. И в сочетании с перевернутой Альгиз говорит о том, что ты лишишься своего защитника, который этот поток силы тебя обеспечивает. Именно так и надо интерпретировать, не mm -hmm. пытаться найти какой-то позитивный да, смысл. Смысл категорически отрицательный. Я, Я да. примерно, так и интерпретировал. Вы правильно под... вы интерпретировали, во-первых, потому что руны ваши расклад вы, вопрос задавали вы, и, соответственно, за э, полученную информацию оплачивать будете тоже вы со своими богами, не супругами. Вы посредник в данном случае. Но посредник, который несет ответственность за переданную информацию. Муспельхеми перевернутый альгис. Да. То есть толчком ситуации будет состояние абсолютного, абсолютной незащищенности. Вот как только вы почувствуете себя незащищенной, вот тогда ситуация может измениться. Говорит, mm -hmm. это ровно mm -hmm. на, этом, на этой позиции. И в Мидгарде Время, существует... то есть процесс идет, да, нет, процесс идет. Он идет в запланированном порядке, то есть он не, все естественно. Mm -hmm. То есть он настолько естественен для этого мира, что непонятно, почему вы удивляетесь. И еще вопрос: на месте Йотунхейма, да, да, а, на месте да, на четвертом месте Тулиссос. Mm -hmm. То есть получается ситуация от того, что, ну, проявляя решимость, если вы будете проявлять решимость, то скорее всего это будет расценено и воспринято как зло. Это может привести к результату, но скорее всего этот метод будет социально неодобряем. Решимость в данном, в данном случае социально неодобряем. Вот это, например, такая вот классическая ситуация, У мужа с женой рождается ребенок. Вот вопрос: Кто пойдет в декрет? Социально одобряемый, если мама, а не социально одобряема, если папа, потому что наше общество еще к этому не привыкло. Вот в данном случае социально неодобряемая форма, если вы проявите решимость. Например, супруга говорит, нет, я пойду работать, а ты давай сиди. Мне меня симпатичнее профессия и зарплата выше, а у тебя там все плохо. Как лучше интерпретировать перевернутую Беркану на месте Альфхейма? На месте Альфхейма перевернутую Беркану говорит о том, что в контексте вопроса, либо алгоритмом победы в данном случае будет потеря женственности или потеря роста, то есть в крайнем случае можно интерпретировать как осень, то есть беркана весна, противоположность осень, перевернутая беркана осень, можно так сказать, то есть либо потеря женских качеств, либо осенью, либо прекращение роста. Да, вот в зависимости от контекста вопроса можно интерпретировать именно так. Интерпретация очень индивидуальна. Да? Еще раз, вы научитесь это чувствовать, пожалуйста, научитесь это чувствовать после того, как сделаете сотню раскладов. А так неправильно будет, если я вам скажу, как. Вы будете ориентироваться на мо мнение и забудете о том, что у вас должно быть свое собственное. А мне бы хотелось, чтобы вы все-таки свое показатель мастера, почерк мастера. Он сам читает знаки, не пользуясь ничьим словариком, он сам читает знаки. Я хочу, чтобы вы стали мастерами со своим почерком, для этого вы должны учиться. Не по моему трафарету, по своему.